здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака водолей очень активный первый дом по знаку водолей движутся ретро меркурий венера солнце и сатурн с юпитером рекомендую посмотреть подробное видео по этой теме ссылки в закрепленном комментарии до 22 февраля может быть замедленное мышление и реакции на внешнюю среду оказываются более медленными. В этот период вам трудно принимать быстрые решения. Ранее начатые проекты не получается довести до конца. Постоянно приходится что-то корректировать, вносить изменения. При этом могут возвращаться зависшие во времени заказчики. Кто-то с претензиями, кто-то с благодарностью вас могут позвать на работу в ту организацию, где уже вы были ранее в штате. В принципе, можно считать это перспективной темой, но лучше все тщательно обдумать и получить индивидуальную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Вы можете чувствовать какой-то необъяснимый страх сделать ошибку. Из-за этого теряются благоприятные возможности. Неблагоприятный период для начала работы в незнакомой организации, хотя предложений может быть предостаточно. Кажется, что вроде там и зарплата выше, и по часам меньше нагрузки, и интересная работа. Но не принимайте окончательное решение до 22 февраля. Новолуние в первом доме 11 февраля начинает новую главу в вашей жизни. Вы становитесь видимы для всех, как в хорошем, так и в плохом отношении. Старайтесь не говорить ничего такого, о чем потом можно пожалеть. Избегайте конфликтов и собирайте компромат на недоброжелателей. Управитель этого новолуния уран, который движется по тельцу. Это ваш символический четвертый дом. События, начавшиеся в новолуние, могут иметь долгосрочный характер оказывать влияние на решение жилищных вопросов имущественных и финансовых дел. Возможно, прояснение по этим темам. В обозримых перспективах появляется возможность решить вопросы с недвижимостью. Также это новолуние отразится на вашей внешности, здоровье, самочувствие и образе жизни. Вы можете решить кардинально сменить внешность, свой имидж или же привычки, и это будет полезно. Февраль непростой для вас. Происходит много всего и по разным сферам жизни. А помощи особо ждать не приходится. Как раз окружающие идут к вам с своими вопросами и проблемами. В феврале может измениться ваше отношение к партнерам. Могут быть затронуты личная и деловая сферы. Ваши отношения с другими людьми изменяются. Скорее всего, вы оказываетесь в новой среде, к которой нужно привыкать в некоторых случаях подстраиваться. Переговоры, дипломатия, выяснение отношений требуют много внимания. При этом нужно подойти со всей серьезностью. Поиск компромиссов, соглашений и уступок. Вот что может вас ожидать, и это будет наиболее верно. Но именно такой подход к сфере взаимоотношений откроет для вас новые благоприятные перспективы, хотя это может быть вам неудобным. 14 февраля – интересный для вас день. Венера, планета любви в вашем знаке, усиленная новолунием, создает хорошее радостное настроение. Появляется склонность к развлечениям, удовольствиям, романтическим и любовным связям. День оставит о себе приятные впечатления. Начинается хороший период для любви и брака, для закрепления дружбы с представителями противоположного пола. У вас появляется желание и возможность укрепить любовные отношения. Сможете доставить себе и партнеру много радости и удовольствия. Появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность. И вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом. Будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Вторая половина февраля – благоприятный период для воздействия на публику. Повышение популярности и влиятельности. С 18 февраля солнце выходит из вашего знака и перемещается в знак рыб. Это ваш символический второй дом, связанный со сферой денег. Возможен определенный финансовый успех, получение прибыли или задолженности. Толжники легче возвращают деньги, вещи, предметы, которые когда-то у вас взяли. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих. Более того, в этот период вы можете оказывать влияние на общественное мнение. Завершение февраля подходит для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. 27 февраля полнолуние в вашем символическом восьмом доме может затронуть темы общих финансов, инвестиций, наследства, трансформационных процессов. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовый капитал, совершить крупную покупку. Это касается сферы и деловых, и семейных отношений. В худшем случае, если вы завязаны долговыми обязательствами, вам придется переоформить кредит, ипотеку. Могут возникнуть проблемы с налогами или страховками. Неудачное время, чтобы брать в долг. Но также может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться. Например, по выплате страховки, наведение порядка в завещании или получение наследства. Подобная ситуация может сложиться не только у вас, но и у вашего партнера. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты ваших партнеров. В этом случае будет поставлена точка в отношениях. Либо же любовная связь выйдет на более интимный уровень, что послужит серьезным трансформациям вашей личности. Все зависит от существующей ситуации и от индивидуальных характеристик гороскопа.